Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатюс. Сегодня у нас рубрика «Учить английский урок». Его номер 123. И тема «Translate the senses». Переведи предложение на английский. Итак, у нас кратенькие предложения. Проверьте себя. Первое предложение. Он ловит автобус в школу каждый день. Предложение в настоящем времени. Как будет ловить? To catch. Если он ловит, она ловит, значит будет так. He catches. Он ловит. The bus. Куда? В школу. To School every morning. Каждое утро. He catches the bus to school every morning. Она ходила на пляж прошлые, прошлые выходные. Как мы скажем? Она ходила. Ходить to go. Она ходила в прошедшее время. Went. She went. Куда? To the beach. Last week. На прошлой неделе. Она ходила на пляж на прошлой неделе. Или last weekends. На выходные. Не имеет значения. She went to the beach last week. На прошлой неделе. Они хотят жить близ центра города. Они хотят. They want жить to live близ near the city Sanchez. Можно по-другому. They want to live near The center of the city. Можно и по-другому. City, centers, а можно и the centre of the city. Кого? Чего? The center of the city. The center города. Сейчас мы играем в баскетбол. Время какое? Время настоящее. В данную минуту мы вытираем себя под Мы находимся в процессе. We are playing. We are playing. Сейчас мы играем в баскетбол. We are playing в баскетбол. Now. Давид не любит смотреть телевизор. Время настоящее отрицание. Давид не любит. Does not или doesn't like. Давид doesn't like. Давид не любит смотреть, что делать. To watch TV. Можно по-другому. Давид doesn't, like doesn't like watching. Просмотр watching of the TV. Давид не любит просмотр телевидения. Можно и так. Прошлым вечером мой папа приготовил обед. Как мы скажем? фазы приготовил это прошедшее время тукук готовить. Приготовил? Добавляем окончание иди, потому что глагол правильный. Майфазе Кукид. Кукид Дине. Моя фазер приготовил обед. Когда? Прошлым вечером. Last night. Last night Просто прошлым вечером. Она не пишет часто письма родителям, домой, подругам или друзьям. Как мы скажем? Она не пишет. В настоящее время отрицание. She does not или she doesn't write. Она не пишет. She doesn't write. The letters. The кончик языка между зубами. The. Letters. Uh, часто. Often. She doesn't write. The letter. Often. Она не часто пишет письма. Ну, давайте еще возьмем, наконец, какое-нибудь одно предложение. Я всегда мою руки перед обедом. I wash my hands. Время настоящее. I wash my hand. My hand. Свои руки. Или мои руки. Перед обедом. Before. The dinner. Always. Всегда. Потому что мои руки всегда не часто. I wash my hands before dinner. Always. На этом, дорогие друзья, наш урок номер 123 закончен. Я желаю вам всем удачи и успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго. So long. Bye. Пока.